Короче, идея какая? Смотрите, тут важно соблюдать последовательность. Первое, что мы в любом случае делаем, это с вами собираем базу объектов. Сегодня Антон уже говорил, что можно посмотреть количество спросов в ваших регионах, сколько его, много, мало, он падающий, он растущий, и четко ориентироваться, как на самом деле на рынке идут дела. Не как они идут у вас, потому что это очень субъективная оценка. В агентстве могут идти дела плохо. Даже в самом большом агентстве в городе могут идти плохо дела. Но при этом во всем остальном городе идет рост по продажам. То есть, если, знаете как, был очень простой пример того, чтобы понять вообще, как на самом деле, насколько мы заблуждаемся. Вот если раньше, когда у нас пропадали продажи в агентстве, я думала, что... А -а ну, наверное, кризис, наверное, сейчас вот эти месяца, наверное, вот в, этот, в это время обычно тяжело или, наверное, вот сейчас такое время и куча объективных причин, почему может быть так, почему продажи могут провалиться. Потом в какой-то момент ну, меня надоумило просто сесть и посчитать, а сколько было квартир в прайсах в прошлом месяце с 1 по 30, сколько было, сколько стало потому что по застройщикам легко проверить на вторичке нелегко проверить но примерно 50 на 50 в городе всегда продается 50 процентов вторички 50 процентов первички и всегда можно взять первичку даже если вы по ней не работаете и просто посчитать по прайсам сколько было продано квартир у застройщиков неважно сколько было в вашем агентстве продано сколько у них было продано вот мы видели что каждый месяц стабильно от 200 до 300 меньше 200 за пять лет ни разу не было продано больше 300 тоже было по моему один или два раза но в среднем вот в этом в промежутке всегда продаются квартиры. Из чего мы сделали вывод, что нет сезона летом, нету сезона зимой, нету сезона осенью. И когда у нас продажи свалились, а у застройщиков выросли, то есть кто-то приехал в город, обзаплатил деньги и купил эти квартиры. Но купили не через нас. Значит, мы понимаем, что это просто мы плохо работаем. Вот и все. Значит, у нас не современная система.